рассуждения о разных человеческих праздниках, которые люди развили и сделали из них чуть ли не божественные. Но сферат омер – это заповедь, и многие с трудом понимают, что она означала или означает. И я повторюсь, что это исчисление снопов, в Левит 23 главе с 10 стиха на эту тему есть строгая заповедь, и там буквально сказано «Считай со второго дня Песаха приноси перед Господом э, омер». Я поясню сейчас, что это такое, но хочу вначале помолиться. Э, я хочу сейчас также попросить мою жену, чтобы она помогала мне, и те из вас, которые будут присылать какие-то вопросы или молитвенные просьбы, Нина будет сейчас просматривать чат и будет потом мне подсказывать, о каких вещах нужно еще осветить и помолиться. Поэтому, если у вас есть просьбы или какие-то... Идеи вы ставьте в чате. Ну, в данном случае мы будем, конечно, фильтровать, и не все пойдет. Я хочу напомнить, что в понедельник примерно в 7.15 или 7.30 мы начинаем, как у нас получается, и позволяет наша техническая база, которую, слава Богу, мы вчера смогли изменить на более стабильную. Я надеюсь, что вы уже чувствуете, что интернет другой. Мы делаем поклонение. Просто прославляем Господа. И Ширли, и Рами, и Элихен, и Яир играют перед вами, и мы здесь все стоим вместе и поклоняемся. Это важный момент. Приглашаю вас быть на онлайн-поклонении. Также по средам я провожу домашнюю группу, тоже где-то в 7-15, обычно это начинается. Я делаю онлайн, раньше это делал в закрытой группе для, только группа Леона, но меня попросили, мы раскрыли это на паблик, поэтому можете подключаться. По субботам мы проводим вот такие вот поклонения. Еще раз напоминаю всем вам, пожалуйста, я тут видел, что моя реклама «Чашечки» была очень успешной. И я надеюсь, что моя просьба и пожелание о участии в финансовом э, тоже, чтобы она была воспринята с энтузиазмом. Я прошу вас э, присылать молитвенные пожелания. В Шавей Цион есть группа молитвенников, и мы стараемся промаливать людей, люди, у которых есть дар, если у вас есть какие-то откровения, понимания, которые вы чувствуете, что вы не готовы еще выставлять онлайн, то вы можете присылать мне в личку, и, по крайней мере, мы можем списываться. Никаких особенных, э, никаких особенных э, контролей я не делаю. То есть, пожалуйста, все э, бавакаша. Отец Небесный, я прошу Тебя, открой наше сердце для Твоего Слова, и дай нам принять каждый, что чувствует для себя важные моменты, которые проговорят. мы еще о Машех. Аминь. И так, как я уже сказал, Леви 23 глава с 10 стиха, сразу после Песах есть повеление счислять омер, снопы. И было повеление для священников, там, правда, сказано, когда придете в землю вашу, Собирать сноб, сноб первородного от земли, приносить перед Господом Богом для священника, чтобы он потряс им и провозгласил милость для вас. Что там за сноб был? На самом деле там нет никаких больших мудростей и хохмот. Это был сноп ячменя. Что такое сноб ячменя? Я думаю, мы люди модерные и любим кушать суши с рисом. Некоторые едят картошку. И ячмен сегодня не сильно популярен у людей, хотя я уверен, что многие, включая нашу семью, заново опробовали так называемую перловую кашу. Кто, подобно мне, имел удовольствие служить в советской армии в 80-х годах, мы помним, что нам давали такую кашку, которая называлась дробь 6. Это все из того же... Э с той же крупы приготовлена ячмень. Это ячмень. Ячмень ⁇ крайне неприхотливое растение. То есть если под пшеницу нужно правильно приготавливать почву, то ячмень, он может расти на чем угодно. На хорошей земле и на плохой, на камнях, на скалах. Везде может расти ячмень. Он растет в любых, практически в любых, я не знаю, во всех ли, я небольшой биолог, зоолог и прочее, но то, что я почитал в, э, о ячмене, он может расти практически в любых климатических поясах. И вы знаете, вот это повеление, как любое повеление о праздниках Господних, очень примечательно. Оно, по сути, может объединять всех людей, чтобы образно, неважно, в каком месте ты находишься. То есть это, по сути, предпророчество того, что Иешуа позднее сказал, когда разговаривал с самаритянской женщиной. И он сказал, не только в всем месте будут поклоняться Господу, но в любом месте, в духе и в истине можно будет поднимать руки и поклоняться пред Господом Богом. И вот э, это Сферат умер, когда скрупулезно, Отчитываются дни со второго дня Песах до Шавуота, 49 дней, и некоторые люди сделают с этого ну, большой и иниян, большой вопрос, некоторые поменьше. знаете, в традиции еврейской вкралась в это время одна штука, что первые 32 дня считаются днями траура в честь об умирающих во время эпидемии поражения ученика Храби Акивы. Я к раби Акивы, к имени раби Акивы отношусь как к имени, которого я знаю из истории, очень своеобразный человек был, участвовал в определенных духовных прорывах, но также участвовал в том, что он объявил Баркохбу, ну так, по крайней мере, то, что я изучал, Машехом, и спровоцировал реальный раскол в среде еврейского народа. Именно тогда начали погибать или отлучаться от еврейского народа мессианских верующих, которых было огромное число, сотни тысяч. Ну, точно никто не может сказать, но их было очень много. Поэтому все, что связано в талмудических историях с именем раби Акива, которые перешли потом в историю ортодоксального иудаизма, я просеиваю, я просеиваю, просеиваю. вы делаете, что вы хотите». И я вам хочу сказать, что так как я вижу, очень многие, услышьте меня, что я сейчас говорю, новозаветние истории, немножко другим языком перефразированные, накладываются некоторыми еврейскими авторитетами на имя раби Акивы, и потом используются для этого. К примеру, написано, что когда Иешуа входил в Иерусалим, Люди принимали его с радостью, и многие ученики там шли с ним. Потом пришла история, что подобным образом сотни тысяч учеников окружали рабе Акиву. Знаете, это не могло быть реальностью по техническим причинам. Не было тогда столько этих учеников и последователей в фарисейском движении. Оно было немногочисленное во времена, когда рабе Акива жил. Но он был искусный политик и смог сделать определенные вещи. Поэтому меня эта традиция о 32 днях траура никак не прельщает. и я, ее, я знаю ее, но как бы никак, никак к ней не отношусь. Знаете такое выражение? А как вы к этому относитесь? Никак к этому не отношусь. Я к этому не отношусь. Я отношусь к другой традиции, к традиции, которая записана в священных писаниях. И в Новом Завете, в Торе, в Писаниях и в Новом Завете. Это для меня является авторитетом. И я надеюсь, для вас, мои слушатели, это будет тоже некоторой переориентировкой, потому что некоторые вещи, связанные с ортодоксальным иудаизмом, к которому я отношусь, с уважением, есть вещи, которые там ну, искусственно возведены в ранг доктрины. Они не были в Писании, никогда не были. И нам важно различать. Есть такое постановление. Ангелы различают между избранниками Божьими и плевелами. А мы, когда читаем и разбираемся в вещах, которые мы должны принять, принять. А что мы не должны принять, мы не должны принять. Я вам говорю, на иврите есть такое выражение дугри прямо. Окей. Okay. Что еще мы знаем о э, Сферат Омер? Я сейчас подойду к священным писаниям. Э, мы знаем, что Поскольку это 49 дней, это моментально нас наводит о каких-то семерках. 7, 7, 7, неделя, совершенство, дни творения, дни изменения. В мистическом иудаизме э, есть такое понимание 49 уровней развития души. Так ли это? Вполне возможно. Но мы можем назвать цифру 49, можем назвать 7, можем... Назвать 490. В Новом Завете есть подобные номера. Допустим, спрашивают у Иешуа, сколько раз нам нужно прощать человека. Он говорит, 7 70, 490. Я могу сказать, 490 уровней души. Эти вещи очень сложно проверить. Но, безусловно, стоит размышлять над вещами, которые сказаны в Писании. И не случайно сказана цифра 49. Поэтому... Я приглашаю каждому из вас подумать, что для вас говорит эта цифра, и, как я часто говорю, напишите в чате, что вы думаете, и мы поучимся друг у друга. В данном случае я не хочу выступать в позиции какого-то «вот, вот оно вам, э, слово из Синая. Нет, я Роя руководитель общины, и хочу направить вас к Господу, чтобы вы открывались перед Ним а не для того, чтобы вы открывались передо мною. Я сейчас говорю о писании. Итак, 49, так говорит, традиция мистическое уровни развития души, чтобы мы пришли к пониманию Торы. Откуда или к принятию Торы? Откуда эта идея вообще взялась? Я хочу сказать, и чтения вот этих глав недельные главы, и это я считаю абсолютно обоснованной точкой, когда мы читаем о в книге в книге Войкра, где Господь говорит о Арону: приготовься для служения Господу, приготовь себя. Потом мы читаем о его сыновьях Надав и Авиу, которые с чуждым огнем зашли. И я не буду комментировать сейчас этот текст, но там произошла трагедия и люди. Э, Должны как бы сопереживать вещам, которые... И это как бы дает нам как бы... Окей, Господь, что же тут такое? Э -э, готов ли я? Готов ли я войти туда? в сретение с Тобою. Но давайте сейчас вернемся к самому оригинальному тексту. Э -э, меня, я там себя слышу в отзвуке, мне очень это мешает. Э -э... Элька, ты мне могла принести стаканчик воды? Я хочу идти сейчас по тексту Торы. После исхода из Египта произошли какие-то знаковые события, которые произошли с еврейским народом от момента исхода до момента, когда они стояли перед горою, и Господь провозгласил «Я есть" и что-то изменилось в сознании Израиля, что-то изменилось в духовном наполнении Израиля. То есть я хочу проследить те знаковые события, которые совершились в жизни Израиля, и которые я, как Леон, увидел. А если вы видите их несколько иначе, тоже это абсолютно не проблема, потому что каждый из нас имеет свою обозревательную Схему. Я еще раз на секунду повторю слова, что, помните, снопы ячменя – символ, что в любом народе есть те, которые возносятся в своих молитвах перед Господом, или в любом народе есть те, кому Господь обращает свое ухо. И это очень сильный символ, запомните его. Это о вас говорится, живущих здесь, в Хайфе, в Краютах, в Илате, в Иерусалиме, в тель в Москве, в Донецке, в городах Германии, Белоруссии, России, Америки, Канады, Китая, даже в Ухане. Ну, каламбур, на слово Ухань, вы понимаете. Короче говоря, Давайте читать, что нам говорят Священные Писания, что случилось с народом Израиля за эти 49 дней по выходу из Египта. Ну, первая вещь, которая для меня как бы высветилась, и я читаю Писание подобным образом, какие-то вещи вдруг начинают светиться для меня, ну, не так, как в фильме "Код да Винчи», помните, там у него высвечивалось, но на какие-то... Слова, я вдруг чувствую больше отношения. Я думаю, некоторые из вас тоже подобным образом читают. Это «Моя щита, «Мой метод». И вот, что для меня высветилось в книге «Исход», 13 глава, это когда народ уже вышел из Египта. Вот как раз эти 49 дней. «Шемот» 13.19-21» И, э, исход 13 глава с 19 по 21 стих. И здесь написано, то есть народ Израиля вышел, и вот какая-то штука. Они тащат арон, гроб, в котором лежат кости, Иосифа, ну, возможно, это не был ящик, возможно, это было какое-то приспособление, как, я думаю, вы, наверное, видели в музеях израильских, когда человек уже, как бы, его разбирали по косточкам и складывали, то есть такая вот переносная тумба, и они несут кости Иосифа. И взял Муше с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвенно заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесите кости мои оттуда. И двинулись сыны Израилевы из Сокофа, и расположились станом Таном Ефаиме в конце пустыни. Господь же шел перед ними в столпе облачном, показывая им путь ночью, э, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти мы днем и ночью. И так вот, как бы, вот эта фраза меня захватила. Кости Иосифа и столб, которые... Днем был как огромный столб дыма или облака, что-то такое футуристическое, непонятное, и когда темнело, он зажигался огнями, и вдруг это был просто бурлящий огонь. Ящик с костями и огонь. Вы знаете, Иосиф – это был очень особенный человек, Прошел много страданий по жизни, но одна вещь, и комментаторы, и еврейские комментаторы очень интересно подчеркивают. Попав в Египет, разочаровавшись, ну пережив то разочарование из-за предательства братьев, возможно, усмотрел сотрудничество отца с братьями. Иосиф попытался в Египте построить наш новый мир «построим там». И поэтому он не связывался с э, своими братьями и отцом, которые были, может быть, 400 километров от него, и он, пользуясь властью премьер-министра, мог легко послать туда отряд, нашли бы их, сообщили, жив, за, за, за, за много лет до, до этого события, «Жив твой сын Иосиф, не боись, Иаков!» Но Иосиф, это, Иосиф этого не делал, он пытался там, выстроить социально-экономическо-духовную, надеясь, что в Египте он сможет это построить. И Господь, пришедший к нему Якова, сказал, «Ты не то делаешь, сын мой. Ты, конечно, умница, ты, конечно, даровитый, но только вместе, предназначенным для тебя, творцом в Израиле, возможность строить». И, я думаю, для Иосифа это сначала был удар, но постепенно он изменялся, и потом уже перед смертью он заклялся, но Израилев сказал, да, я глупил, отец мой прав, кости мои отсюда вынесите. Короче говоря, вот этот ящик с костями, он напоминал сынам Израилевым буквально изменчивость человека, что мы можем меняться. И даже если мы в чем-то уперты, это могут быть какие-то религиозные постулаты, если мы открыты перед Богом, если мы честно перед Ним живем, и как Писание в Новом Завете говорит нам, кто в чем находится, в том и прибивай. А если не так, Господь Бог откроет тебе. Главное, не кусай, не грызи других людей, а постоянно испытывай себя. Это было мото Павла. Рав Шауль, он часто обращался к людям в письмах, говоря о себе, а я испытываю себя. Может быть, что-то меняется. Многие понимания, духовные понимания в моей жизни изменились. Есть определенные константы. Шма Израиля дунай или Бог избрал Израиль, или нет другого имени под небесами, которым нам надлежит спастись имя Иешуа» или авторитет священных писаний. Но многие доктринальные вещи, они могут изменяться, так же, как могут изменяться наши личные внутренние приоритеты. Я хотел быть великим этим, а остался простым тем. Ну и что? Помните, как Марк сказал в толковании? «Богат не тот, кто имеет все, а тот, кто доволен тем, что имеет, удовлетворен». И вот кости Иосифа, говорящие об изменчивости и удовлетворенности, а рядом столб огненный, который как бы поддерживает эту идею, что мы должны меняться, но все-таки следовать за Господом и за знаками, которые Он подает нам. И вот это вот первая вещь, которая для меня была, просто высветилась вот в, этом, в этом уроке. Во время счисления умера мы можем счислять себя, смотреть за собою, зная, что сам Бог является гарантом, ведет нас за руку, в другом месте Нового Завета есть такие слова. Отец мой виноградарь, он обрезает те веточки на нас, которые должно обрезать, иначе они непонятно, какие плоды принесут. И он смотрит за тем, чтобы мы принесли только качественный виноград. От тебя ждет Бог этого качественного винограда. Следующее место – Которая последовательно случилось с народом Израиля, когда они выходили из Египта. Это 14 глава, 26-27 стих. И здесь немножко более объемные вещи. Написано, фараон очнулся. Что я сделал? Потерял кучу бесплатной рабочей силы. Он поднял армию и погнался за Израилем. 10 стих. Фараон приблизился, сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Муше, «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыню? Что ты сделал с нами?» Перескакивая через несколько стихов, когда уже Муше э, начал молиться и ободрять народ, и сказал Господь Муше, 26 стих, «Простри руку свою на море, и одобратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в место свое. А египтяне бежали навстречу в воде. Так потопил Господь египтян среди моря». То есть, Израиль прошел, а фараон и все утонули. Но давайте на момент подумаем, что там произошло. Первое – ужас, ужасный страх неминуемой смерти, насильственной смерти. У фараона было много колесниц, и если правильно описывают фильмы Голливуда эти колесницы, там были такие железные штуки, и когда они врезались в толпу, они просто рубили людей на мясо как мясорубки. И израильтяне, прожившие там, не раз видели парады фараоновской армии. И я думаю, что внутри себя они переживали, вот они сейчас нас просто на мясо порубят. И мужчины, возможно, вышли вперед, держа в руках, что они могли держать, Сердца их были просто опущены ниже плинтуса, потому что за их спинами стояли их родители или их жены с маленькими или немаленькими детьми. И это просто катастрофическое переживание. И вот это вот ужас, который наполнил их. Помните, я вначале говорил о 49 или 490 уровнях изменения души. Когда мы анализируем, вспоминаем какие-то вещи эмоциональные, которые мы проходим, я, когда читаю эти стихи, вспоминаю сразу Ицхака. Помните? И Авраам его поднял на жертвенник, связал его и поднял нож. То же самое чувство. Сейчас меня мой родной отец зарежет. И Новый Завет пророчески переносит нас в подобный опыт. Иешуа, он совершает эту вот вечерю со своими учениками, а внутри знает. Меня отмят, чуть-чуть еще заберут, пророческий дух говорит в нем, и придадут в руки язычников, он знает Писание, много пророчеств говорят об этом, и они разорвут мое тело. Там не были позолоченные гвоздики, которыми аккуратно прибивали его к кресту. Его плоть измолотили римляне и распяли, но, как говорит один древний еврейский текст, «Я готов идти на это ради моего поколения, ради тех, кто были до меня» ради тех, кто будет после меня. И если ты, Небесный Отец, отдашь их мне, то я готов». Подобным образом говорит Исаия 53 глава. Когда я читаю вот эти стихи из 14 главы Исхода, «Испуг и вера в чудо», потому что потом Ицхак Очнулся от всего этого и сказал, «Вау, я был почти мертв, а вот Овен, а Ишуа воскрес из мертвых, а народ Израиля оказался по другую сторону». И, наверное, немножко истерическое, истерическое благодарение, «Господи, я прошел сейчас и смерть, и воскресение». Вы знаете, в Новом Завете есть еще, одна, еще один комментарий на этот стих, и он записан в Первом Послании Коринфянам, десятая 10 глава, 9 глава, и там нужно посмотреть эти стихи в комплекте с тем, что написано в десятой главе, нельзя разделять. Кто-то разделил на главы, не всегда удачно. И в 9 главе, в последних стихах, Павел говорит, «Я бегу, как на чтобы тоже быть достойным». Он говорит в 27 стихе, «Я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным». И дальше он продолжает говорить и говорит «Не хочу вас, братья мои, оставить в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в Моше, в облаке и в море, и пили одну и ту же духовную пищу». То есть он вспоминает вот это событие, говоря, что в народе Израиля в момент прохода по морю произошли громадные изменения. Они наполнились определенным переживанием Творца за эти пять 6 часов. Наверное, больше, чем за все остальное время. И они просто как бы погрузились, соединились с Моше. Соединились с Моше. Павел говорит, соединились с Мошехом. Соедин... Она шумит. Соединившись... Соединившись внутренне с ужасом, надеждой, страхом, чудом, верой. И все это символизирует об изменениях. Я продолжаю дальше. Следующее событие, которое для меня говорило, 15 глава «Исход». 26, 26 стих, но я читаю немножко раньше. «И повел муше израильтян от Красного моря, и вступили они в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и находили воды. И пришли они в Меру, или Марра». На иврите слово «мар» – это «горький». «И не могли пить воду в маре, потому что она горькая». Поэтому и назвали то место «мар», «мар». Некоторые считают, что слово «мирьям» тоже происходит от слова «мар». И очень интересно, что иногда в Писании есть такие образы, когда ангел или Господь дает пророку есть свитки. Как можно есть свитки? Типа я беру и жую пергамент. Но они ели этот пергамент, и вначале он был горек в устах их, а потом сладок во внутренности их. То есть мар, что-то там произошло. И 24 стих говорит: И возроптал народном муше, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу. Послушайте, какая ситуация? Чистый сюр, сотни тысяч человек, масса скота. Они увидели издалека эту воду, они бежали к этой воде, потому что они уставшие, они вышли с этого передряги. с водами Красного моря, их первые запасы воды продовольствия подходят к концу, и они голодные, и они жаждут, и они приходят к воде, они пить ее не могут. Вы только можете представить, какое тотальное разочарование. И поэтому есть определенные причины ропота. Но, с другой стороны, мы как бы учимся, мы как бы учимся, что даже когда самый кризис, надо внутри покопаться, веру поискать. И возраптал народ на Моше, говоря, что нам пить. Моше возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И Моше бросил его в воду, и вода сделала сладкой. И Господь сказал.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 делает воду горькую, сладкой. И я уверен, что вы слышали толкование, как крест Машеха может изменять горечь жизни в благодарение перед Господом Богом. Я очень хочу, чтобы вы из проповеди, которую я говорю вам, не делали только лишь умственные «А, окей, интересно», но могли обратить это в практическую пользу для себя. Крест Машиаха. Когда мы призываем жертву Машиаха, вот это дерево, то, если мы переживаем его в жизни нашей, горечь уходит. Воспоминания нет. Горечь уходит. И ты начинаешь понимать, и благодарить Бога за опыт, который прошел. Ты приобретаешь удовлетворение. Авраам, Ицхак, Иаков умерли удовлетворенными. В их жизни было полным-полно горя. И если бы они были сосредоточены только на горьком горе, которое случилось в их жизни, то, как говорит когда-то Иаков, «Я с печалью сойду в преисподнюю, но они сходили в преисподнюю, то есть уходили из этой жизни не с печалью, а с удовлетворением, потому что провидели, переживали в надежде на Господа тот же самый элемент. Дерево делало сладким, дерево делало сладким, исцеляло от горечи. Я еще хочу здесь сделать одно уточнение. Вы знаете, горечь – это не всегда ассоци... ассоциация с грехом. Но почти этот грех, разумеется, тоже, или та... та эмоциональная травма, которую мы прошли. Но это также ассоциация с тума. Тума – это не чистота. И если мы разбираем еврейские священные писания, то мы видим, что проблема греха намного меньше, чем проблема тумы, нечистоты. И, по сути, жертва Машеха очищает человека от нечистоты, чтобы мы могли предстать перед Господом в чистоте. Я не буду сейчас углубляться на аспекте тума, просто хотел подметить этот момент. Для тех из вас, кому это интересно, и вы не понимаете, что такое тума, нечистота, и как она работает, если я увижу в чате замечания на эту тему или вопросы, я подготовлю отдельную проповедь. Потому что этот момент, который за одну минуту ты не можешь ответить. Но еще одно указание вот в этом вот тексте, который я читаю. 26 стих. Бог сказал, если ты будешь... 25 стих. После того, как Бог показал дерево, и Мошекинлова написано, там Бог дал народу «Устав и закон, и там испытывал его, и сказал, если ты будешь слушать глаза Господа и исполнять уставы его, не наведу на тебя ни одной болезни». Так вот, в некоторых харизматических кругах есть такое понимание, что Бог не испытывает нас. На самом деле это абсолютно ложное понимание. Он, да, испытывает нас. Потому что, когда мы проходим и реагируем в различных обстоятельствах, а потом мы привычны посмотреть на себя в зеркало и сделать самоанализ, мы можем видеть плюсы и минусы и можем исправляться. Даже Иешуа проходил через испытание, написано: взял его руаха кодеш в пустыню в испытание от дьявола. Так вот, здесь написано, что народ прошел испыт... Там Бог дал народу уставы и законы, там испытывал его, а Бог наш не меняется. И Он сказал, «Слушай мои слова, не только слушай, но еще делай, что Я говорю». И тогда ни одно из казней Египта, в данном случае болезней, египетских, не найдут на тебя. Я хочу в случае с короной сказать, что по всей видимости, то есть не по всей видимости, я уверен, что это так, я уверен, что многие из нас не до конца слушают, не до конца исполняют, поэтому весь этот балаган случился. И народ Божий призван к тому, чтобы быть солью, посреди народов. Я сейчас не говорю только об Израиле, я говорю о каждом верующем в Иешуа или через Иешуа в Творца Человеке. Твое призвание быть солью. Вы размораживаете мясо с холодильника, вы помыли его и оставили его на... снаружи, чтобы оно ну, как бы было готово для приготовления. Потом вас кто-то отвлек, сказал, срочно приезжай, вы сели в машину, приехали, замотались, закрутились, пришли домой, запах, испортилось мясо. А если вы его разморозили и хорошо пересыпали солью, то ничего с ним не станет. Потому что соль, она физически охраняет его от порчи. И когда Бог устами своего сына Иешуа говорит нам, вы соль, или там он дает нам уставы и законы, и говорит, если ты будешь слушаться всех заповедей моих, то ни одна из болезней, то есть мы недостаточно смотрели за, свой... за своей соленостью. В... В исходе из Египта от момента выхода до получения прошли еще несколько моментов. Я продолжу эту тему разбирать на следующий шаббат. И там есть еще как минимум 4-5 серьезных моментов, которые для меня проговорили. Я уверен, что это связано с нашей душой. Но тот текст, который я вам уже предложил, я, надеюсь, проговорил к некоторым. Искать в себе изменения. 7, умноженное на 7, 49, намек на совершенство. Я говорил об изменчивости человека и о Божьем присутствии, которое является гарантом для нашей жизни. Я говорил о том, что в нашей жизни могут быть и испуг, и страх животный. Но если мы обращаемся к Господу и погружаемся в нашего Спасителя, подобно как народ Израиля погрузился в Моше, через облако и через прохождение в облаке и в море, мы испытываем победу, веру, ободрение, воскресение из мертвых. Я говорил об э, древе, которое может исцелять в нас горечь. Я думаю, что для, на сегодня достаточно. Я хочу помолиться. Программа не закончена. У нас есть еще целый ряд музыкальных э, вещей, которые нам прислали друзья. И я хочу чтобы э, предложить вам оставаться на связи. Но хочу закончить в молитве. Я прошу вас, не только взрослых, но и детей, сейчас отвлечься, если вы там были заняты чем-то другим, закрыть глаза, давайте вместе помолимся. Небесный Отец, прошу Тебя помощи. И в эти дни исчисления снопов ячменя, когда каждый из нас в разном, в разном народе представлен перед Тобою, и наше желание угодить Тебе. Мы призываем Тебя в помощники. Пусть Твой столб огненный и облачный продолжают поддерживать нас. Прошу Тебя, Небесный Отец, особенным образом говори к нам, Несмотря на стены карантина, я прошу Тебя, сейчас объедини нас в живую сеть людей, ищущих Тебя, раскрывающихся перед Твоим лицом. Я прошу Тебя, Боже наш, назидая внутренность мою, как говорит царь Давид, учи внутренность мою. Пусть Слово Божье проникает до разделения составов и мозгов, как сказано в Новом Завете. Запечатывает нас для праведности, очищает нас от греха и от тумы, от нечистоты. Благодарю Тебя, Господь, за искупление в Иешуа, за крест, на котором распята была моя греховная плоть, Проклятиями, с нечистотой. И я очищен. Я очищен. Я очищен. вечером мы сидели после шабата и рами стал играть на пианино своими импровизациями э, облагодать и я не знаю знаем ли мы даже все слова ее но знаю что, уверен что многие из вас знают я хочу попросить рам сыграй нам ее и может быть кто-то может поддержать в пении благодать спасен тобой это старая такая песня Подключить. Это было по моим заявкам. Спасибо, девчонки. Рамик, спасибо. От помазания даже стойка уже не держит, или она уже перекрученная? Э, друзья, я, наверное, на э, друзья, мы не закончили. У нас есть еще прославление, которое мы хотим включить через минуту. Но я хочу отреагировать на целый ряд просьб во-первых хорошо не в следующий раз а через наверное, раз посмотрим я подготовлю проповедь даст бог напоминайте еще про туму а может быть в среду ее проведу и поясню что это такое нечистота но давайте сейчас попроще будем Друг с другом мы скажем, «Боже, за Иешуа благодарю Тебя! Он избавляет меня от всякой нечистоты и делает меня угодным, чистым перед Небесным Отцом». Это номер один. Номер два. Я хочу молиться за больных людей. Здесь прислали целый ряд имен. Я не буду сейчас их перечислять. Поддержки сверхъестественного прикосновения и исцеление воскрешающей силой Иешуа, Прошу Тебя, Господь, об этом. Вместе, вместе соглашаемся, и все вместе, онлайн, по всему лицу земли, просим Тебя, Отец, и говорим Амен. помоги этим людям. И тут я читал, люди в очень критических ситуациях, мы уповаем на Твое милосердие, Господь. Я хочу попросить вас, э, молодцы, что вы пишете, что когда готовите и там молитесь, оно не пригорает. Но если происходит в ваших жизнях исцеление, я думаю, людям важно про это читать свидетельство. Даже если вы запишете это свидетельство, пришлете нам, мы просто в следующие разы выставим, и чтобы люди послушали, потому что это важно, подобно как прославление слушать важно. Сейчас я хочу со своей стороны закончить, прошу всех встать. И в своих тоже прошу всех встать, потому что хочу провозгласить Бирката Куханим, благословение Ааронова. А потом мы включим, есть целое еще, наверное, на приличное время прославления 3-4-5 песен, которые мы хотим слушать, которые наши друзья прислали. И если мы сейчас что-то не выставим, выставим это в понедельник во время прославления. Напоминаю, понедельник, Бешева Баэреф плюс-минус семь вечера чуть плюс-минус немножко мы делаем прославление поклонение в э, в среду йом мы делаем разбор слова тут некоторые говорят подключите меня мы не можем подключить если у нас нет, если вы не подключитесь сами подпишитесь на рассылку или вы можете поставить свой имейл e или телефон и мы тогда вас внесем и в WhatsApp, и вы просто получите сообщение, что мы начинаем. И следующий шаббат. Так же, как сегодня, мы будем прославлять. Давайте все встанем. И садунай шалом. Боже, храни нас и благослови нас всех. Вашим Ишуа Машиях. Шаббат шалом, шавуатов. Друзья, я еще раз напоминаю, под видео есть данные общины, и там есть возможность пожертвовать. Пожалуйста, не пренебрегайте этой заповедью.